Последовательность действий, получение карты поляка, когда вы уже сдали на карту поляка, и подача анкеты на национальную польскую визу по карте поляка. Как правило, это в 9.30 приезжаем на Кропотки на 31А, проходим сюда. То есть вот я фотографию даже нашел. Здесь, как правило, три очереди. Левая в нашем случае была это на карту поляка, средняя это национальная виза. Это очередь, в которой вы станете после того, как получите карту поляка. И третья очередь это шенген. Охранник вызывает по два человека от каждой группы, внимательно слушаем. Он говорит: с собой проносить металлические вещи нельзя, все оставляем у охранника, либо желательно там, не знаю, дома, либо в машине. Телефоны с собой проносить нельзя. Телефоны должны быть выключены, причем не на бесвучный режим ни на тихий режим, ни на Вибра, полностью выключен. Охранник проверяет телефоны. Если он будет включен, вы можете покинуть консульство и будете перезаписываться. Если вам очень нужно, вы можете там поставить, положить его в свою сумку, оставить в ячейке у охранника. Ответственность никто за охранность ваших вещей там не несет, естественно. Вы оставляете телефон, чтобы он не подавал никаких признаков жизни. То есть, если даже вам будут звонить, вы просто увидите пропущенное. Если телефон будет звонить, вас могут выгнать, опять же, поэтому будьте внимательны. Проносить с собой ножи, ножницы нельзя ни в коем случае, телефоны нельзя, флешки тоже нельзя, все оставляйте у охранника либо в машине. Ножниц в консульстве нет. И вам их никто не даст. Поэтому, если вам нужно вырезать фотографии, вырежьте дома несколько фотографий с собой. Там есть клей, там есть ручки, карандаши. То есть, все это есть. Ножниц нет и вам никто их не даст. Поэтому, поэтому заранее просто отрежьте фотографии. С утра к 9.30... Вы приходите, становитесь в очередь, как правило, если вы идете в свою назначенную дату, там будет много знакомых лиц, это люди, с которыми вы сдавали на карту поляка. Становитесь в очередь, охранник запускает по два человека, заходите, сдаете металлические предметы, телефоны и прочее, проходите на второй этаж, проходите к столику, возле которого вы сдавали, и там э, окошко прямо возле этого столика, ну в принципе, можете спросить, э, на получение карты э, поляка. У нас получение было в кабинете соседнем от э, пана консула, в котором мы сдавали. Э, все по очереди туда проходят. Вот как зашел, так и заходят туда. Заходим по своей очереди, здороваемся, присаживаемся показываем паспорт, находит ваше личное дело, в папочке есть ваша карта, децизия о том, что вам выдали эту карту, и копия документа, который нужно подписать, который остается в консульстве, о том, что вы карту поляка забрали. Пишем для мужчин карты поляка им это для мужчин, и дату подпись, для женщин карты поляка одебралым. Uh, то есть, лам получается в конце. У мужчин лям, у женщин лам. Uh, вот, собственно, и все. Получаем карту, спускаемся вниз, обходим с обратной стороны здания. То есть, это вам получается, вы выходите отсюда, идете, обходите здание с той стороны. Сейчас вам покажу. То есть, вот с этой стороны здания обходим. И идем вот сюда. Поднимаемся на крыльцо, на Поднимаемся сюда, заходим. И слева, по-моему, 103 кабинет. Там есть ксерокопия. Вы протягиваете им карту поляка. Они вам э, делают копию. Они знают, они сделают на двух листах. В принципе, я на всякий случай сделал копию децизии. Мало ли, где-то пригодится. То есть, там она на подачу не нужна. Но это для, для себя сразу сделал копию. Возвращаетесь обратно. Становитесь во вторую очередь. Здесь, как правило, стоят уже опять же те ребята, с которыми вы сдавали, которые перед вами получили карту. Они тоже встали в очередь уже центральную на национальную визу. Опять же запускают по два человека. Вы заходите. Опять же, если я свои вещи не забирал, я охранника предупредил на выходе, что я еще вернусь визу подавать, он сказал все окей, все равно при входе э, вы проходите металлическую рамку, все равно снимаете ремень, если у вас есть, вынимаете все из карманов, если вам что-то возвращали, то есть все металлическое, опять же нужно проходить через металлоискатель. Поднимайтесь на второй этаж, спрашивайте, кто последний на получень, э, подачу на национальную визу по карте «Поляка». Сейчас это в седьмом окошке. Вот. И становитесь в очередь. Ожидайте своей очереди. До этого, до получения карты, вы должны были распечатать анкету. Это предыдущее видео мое было, как это сделать. Вы с этой распечатанной анкетой, подписанной в конце, в двух местах написано «Минск», «Дата» и «Ваша подпись». Вклеенная фотография уже. Плюс ксерокопия паспорта первой страницы, второго, первого разворота, второго разворота и вашей прописки. Плюс к этому ксерокопия и оригинал карты поляка. Ксерокопия карты поляка с двух сторон, оригинал карты поляка с собой переведите. Все это вы подаете в окошко вместе со своим паспортом. Девушка все это проверяет. Карту поляка вам назад возвращает оригинал и вместе с ним дает маленький чек, на котором написано, на котором стоит штамп, когда вам прийти забрать. Собственно все. Ожидаем, как правило, это 7, может быть больше дней. Кому-то делали, вроде бы говорили, там и за 5 дней. В общем, в среднем это где-то 7 дней. И возвращаемся, получаем визу по карте поляка. Имейте в виду, что на границе с собой иметь нужно карту поляка обязательно. Потому что основание для получения этой национальной визы у вас была карта поляка. И вы обязаны иметь с собой карту поляка при пересечении границы. Страж граничный, вообще пограничник, любой может у вас проверить эту карту. И если у вас ее с собой нет, они имеют полное право развернуть вас домой. Все, спасибо вам.